Так, Всем здорова, господа комрады! Сегодня мы выехали на очередной металлокоп, сегодня 14 ноября, вы скажете, а какого хрена ты одел маску? Ветер ледяной, считай, минус 50 на улице, замерз, ухо сквозит, так что, короче, сегодня в маске, сегодня мы копаем, снимаем и показываем. Всем привет, мы на той же локации, что и были, сегодня так чуть-чуть покопаемся. Добьем вот это барахло, чтобы сегодня нам сдать. Потому что грядут холода и непонятно, что. <с Ребята, <с а я вас надурил. Погода. Плюс 7. Нормально. Это наша меточка, где мы закончили. И сейчас до туда поперчим. Наши. Так, ну все, отключаемся и идем показывать. Так, вот наши находки по. По одному проходу один валик, цепочка, дуга, он там лежит. Ну и планка. Планочка. По итогу мы прошли вот оттуда и туда. По итогу мы под собрали с первой линии говна. <сíck> <сíck> так, не снимали, потому что потому что потому. Так, друзья. Друзики! Друзики! Решили мы снять находку одну. Что-то, короче, массивное. Как говорится, не отключайте, сейчас будет нечто. Ого, нечто. Да, какой-то. Какой-то вальчик. Ну, вот видите, нечто. по мы еще не находили. Пойдем покажем, что мы со второй линии взяли Да, вторую линию тоже неплохо В принципе Прошли Это у нас со второй линии Кусочек рельсочки Вот такая нормальная Видите толщина да, Гибелая, два пальца толщина. Кусочек отгнившего развороченного валика Ну и тут Короче Тоже нормальная железка какая-то Непонятно, но вес, вес есть Это у нас со второго захода Пойдем на третий так, пойдем. Да О. Вот такие так тут кусты да. Небывалой высоты а В них можно покакать, ребят Покакать Но мы тут не какается Да, потому что мы тут работаем Мы тут не какаем Ну все нашли 20 тысяч метров нашли один сигнал непонятно что-то что хорошее наверное хорошее все уже опа нет. ну блин слышишь что Проходили, в основном бетонные затяжки. Закрома филовские. Лопочки. Сюда Вороший в рюкзачок. Да ну что есть? Что я скажу я уже устал и хочу домой вот что короче ладно на кутку нашли что-то короче у нас как-то холодно а ветер холодный бляд. Хочется хочется до дома дохать а летом была жара неохота была графо Все, братьки, на сегодня, так сказать, баста. дох прошли мы хорошо, наверное, полоску очень большую взяли, нашли. но по находкам не особо, конечно. Вот у нас по кучкам распределили, распределили так, вот то, что с каждой линии. Бывало, что ничего, бывало, что что-то находили. Не, ну здесь что, нормально. Вот эта вещь хорошая. Кусок рельсы, такие всякие штучки, приблубки. Ну, по весу, под полтинник, наверное, полтинник будет где-то ну и то что вот здесь есть сейчас поедем хотим заехать на приемку сдать, потому что мало ли, если снег скоро на днях выпадет уже смысл а, будет ездить. да и что тачка груженность и не маслать туда-сюда этот металл. сейчас все загрузим, поедем на приемку задим. а там дальше будем поглядеть как уже. осталось эту локацию добить там по сути на один день и можно будет перемещаться вообще по другой. Непонятно, непонятно просто куда, но будем да, Опять случае. же по погоде, правильно? Если даст погоду Ну так что? Смотрите, подписывайтесь Лайкуйте И, все. и будет вам ведюхи От Фила и от Степа, да? Так точно ну, Все, ребят Все, ребят надо нас, делать Короче, заехали, мы сдали Металл 100... 74 килограмма у нас было, это за два копа. Металл сейчас крайне, крайне дешевый. Четырнадцать и три килограмма на данный момент. Вот мы сдали 174 килограмма у нас на две рублей. Вот. Как думаете, что будем делать? Триста на бенз со Степой по косарю на карман. А что а делать? Кому сейчас легко? Так что отчет вам произвели. Никого не наебали, не надурили. Все деньги попили. Деньги Вечером заходим на стрим. Все. Баста